Это дорога снегоходная, к соседнему селу обычных дорог нет. Но зато вот такая вот красота. Главное дороги не сходить, а то наберешь. А метель, когда вообще ничего не видно вот. такой простор да вот мои стады мы в окошко видели со второго этажа что лисы бегают мы видели прям парочку бежали вот так что вот лисы у нас бегают зайцев очень мало стало Алисы, что они едят, интересно. Ну, кого-то все равно находит птичек. Каких-нибудь. Ну вот, я гуляю, сынок тут работает. Дороги делает. Наша дорожная служба. Теряевская. Ну что, Бог, помощь тебе? Спаси Христос. И вам приятные прогулки. Спаси, Христос. Ну как? Хорошо на улице? А? Все еще такое морозновато. Морозновато, да. Зато солнышко. солнце садится, когда вообще так здорово.